Друзья, вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И мы продолжаем с вами путешествие по моей любимой Кантабрии. Кантабрия славится своими городами и небольшими рыбацкими поселками. Многие из, из них, которые мы с вами уже посетили. А сегодня я вас приглашаю в горы. Кантабрия славится своими заповедниками национальными парками. На территории нашей небольшой автономии находится 7 природоохраняемых зон. И сегодня мы путешествуем по заповеднику Каяда де Асон, где берет свое начало река Асон с одного из самых больших водопадов в Испании. Сейчас мы с вами находимся на высоте практически 700 метров, и отсюда открываются потрясающие пейзажи, на город Сантандер. Над территорией заповедника Кальяда-дель-Альсон находится небольшой городок Аредонда, который скромно себя называет столицей мира, о чем можно прочитать на одной из вывесок, когда вы заезжаете в этот город. Аредонда La Капиталь del Mundo откуда у Аредонда этой небольшой деревушке, затерянной в горах, столь высокий титул. Дело в том, что местные жители в конце 19 века, как это тогда было модно, отправлялись в Южную Америку в поисках своего счастья. И жители этого городка, многие, имели там успех. Когда они возвращались на родину, они здесь строили Большие красивые дома, которые здесь называют домами Индианас, И вот один из жителей решил даже построить высокую башню, с которой можно было бы видеть Сантандер. Сантандера с нее, конечно, не видно, но башня является одной из достопримечательностей этого города. Фамильные гербы благородных семей тоже не редкость на домах этого городишка. Горные серпантины Кантабри излюбленное место для путешествий мотоциклистов. Их сегодня на дорогах видимо-невидимо. В Испании есть такие места, посещать которые лучше только зимой. Одним из таких мест является водопад реки Асон. И знаете почему только зимой? Ну Потому что на лето краник в этих водопадах выключают. Зимой в Кантабре вы можете и на пляжах позагорать. Сегодня у нас на пляжах плюс 25 градусов, а поднявшись в горы поиграть немножко в снежки. Упс. В этом году в Кантабре, правда, мало, но нас это совершенно не огорчает. Можно подняться на пике Европы, там снега больше, чем по колено. По всей территории национального парка кальяда да Осон можно увидеть вот такие маленькие сарайчики, которые в Испании называются кабанес. В них живут пастухи, которые выпасают свои стада, коз и овец. Садившись по горным серпантинам заповедника каяда та мы приехали в мой любимый город, Мерганес, чтобы здесь пообедать и немножко побродить по его каменным старинным улочкам. Зима – время цветения камелии, японская роза, которая здесь, на севере Испании, нашла свою вторую родину. Есть у нас в Кантабрии и своя Хиральда, как в Севильи. Ну, немножко, наверное, красивее у нас. В 18 веке в городе Льергамис были обнаружены лечебные источники. И с тех пор вся испанская знать приезжала сюда для отдыха на водах. А это мрачное здание, бывший оружейный завод, где делали стволы для пушек, которые отправлялись в дальнее плавание на кораблях. Город Льерганис – настоящий музей под открытым небом типичной кантабрийской архитектуры. Каменные домики – Деревянные балкончики, даже зимой украшенные цветами. И мощенная плиткой улочки. Конец января, а у нас в Кантабрии уже вовсю цветет магнолия. Главной географической достопримечательностью города Льергенес является гора с которой вы видите на заднем плане. Что по-русски просто означает «сисечки». Друзья, если вам понравился мой выпуск, жмите внизу «класс», подписывайтесь на мой канал и обязательно делитесь с друзьями в соцсетях. И жду ваших комментариев. До новых встреч!